Раз, два. Два. Я не могу так снимать. Ну что, и что? Раз, два, три. Хей, с вами Систас". Систас. И мы уже 10 лет дружим, поэтому мы решили снять видео. насколько процентов мы знаем друг, друг, друга. друг друга. Я с Машей буду задавать друг другу вопросы. А, а я, я сейчас... с Машей. Да. И если кто-то неправильно ответил, значит он выполняет задание. Да, ну поймете, я... есть. Надеюсь, что вам понравится. Так что... Поехали. Вот так вот, Настя, вот так. Поехали! Раз, да, тихенько. Поехали! А что что не, не могу, у меня боль. больно? Не дотягивайся до камеры. Ой, это мои ножки. Как устрадательно мы снимаем видео. И начинаю я, с И сейчас Маша будет задавать мне вопросы. Так, первый вопрос. Мой любимый цвет фиолетовый. Правильно. И задание никакое я не даю, потому что она... Ну, mm -hmm. Дальше. Мое любимое животное. Кот. Да. Дальше. Мое любимое место, чтобы гулять. Ну, куда мы сейчас ходим? Сейчас. Э, кино. А -а, у тебя ну, две, одна попытка. Осталось? Ага. Ну, куда мы часто ходим? Ну, дома мы сидим. Нет, мы часто туда не ходим. Куда мы ходим еще? Ну, мы если гуляем, мы дома. Если ходим куда-то, то в кино. Нет, когда Настя еще не было, мы почти туда постоянно ходили. Так, мы в больницу? Нет. Ладно, все, давай задание. Речка. Точно, речка. Так как зимой? А я знала это. Ну, Нет. я не веду. Ладно, давай Гулять. Дальше. Первое. Выпить рюмку Алии. Я всегда хотела тебе это задать. Ладно, сделаю. И сейчас я выполняю задание. Так, вот, на донышке. Нет, на давай, Бот, сестры, не за цветочки. Давай, сейчас ты не заточи-то. Ты бы что ее выпила. Я не могу, потому что оно жирное. Фу. Господи, быстрее, давай, ты, ты, ты же понимаешь, Ты истинный, Иди прежденный Ивангарин. Давай, чтобы попа не погасла. Чтоб не погасли, у от него останется. Чем срать, ты будешь? Ну, что, что за слова? Что, что за слова? Че так много-то выпила? На донышке было только закусить. Четвертый вопрос. Моя любимая еда? Ну ее несколько, там два, два вида. Так. Любимая еда? Конфеты? Подожди, нет. Я напомню. Ну как под Фастфуд. Все. Фастфуд. Картошка фри есть Нет. Нет. Нет. Пицца и гамбургер. Ну, учись в Аргент-Хамберге, ладно. Задавай задание. Господи. Так, сейчас. Выпить сырое яйцо. Прям фумаша. Как котик. Выполнила она. Ну, если не такое ужасное, да? Зайленька. очень холодный мой любимый сериал светофор нет блин Маша ждем. сейчас сейчас ждем. Мы, мы смотрели мы Ты... девчонки да так дальше а ага. все нет говорю, так да. все по пять. А, точно точно да и получается, что я знаю Машу на три балла из пяти. Теперь посмотрим, насколько Маша знает меня. Это снимаем? Что? Да. Какая моя любимая прическа? Вот эта штука, которая назад вот, делается. Мальвинка. Да, маленькая. Так, дальше. Молодец. Э, сколько у меня было котов за всю жизнь? ё мою! Это, конечно, все, все коты в мире сейчас. За всю жизнь. Три... Нет, еще одна попытка. Четыре. Блин, это Таналгадская. Ладно. Четыре кота, да. Это э, Гоша, он умер. Да. Фунтик, да, Фунтик он сбежал. Илися и Лисия Фантик. Фантик. М -м. Так, дальше. Выключи. И третий вопрос. Это сколько у меня лучших подруг? Две! Не угадала. Только не наугад, я думаю, больше меня может их и пять, и шесть, и семь. Три. Да. Это четвертый вопрос. Какой мой любимый вид одежды? Me, крутой или модный? Крутой, модный или еще? А милый и крутой. Один у меня вид. А крутой. Не совсем. Еще один. Ну, э, круто-модный Да. Сейчас вопросы буду задавать я Маша. Первый вопрос. Сколько раз я подстригала волосы под коры? Один раз. Под коры. Неправильно. Два раза. В детстве. Помнишь? Один раз. А, -а, а Наказание, наказание. Значит, подойти к Маше, вот так, держи. Подойти к, Ма к Маше, сложить вот так вот руки, выбежать и сказать. Всем, сто... всем лежать, это ограбление. А потом начать вот так вот стрелять и размахивать руками. Хорошо. Второй вопрос. Сколько дней я лежала в больнице? Блин, а Сама сидит в Третий вопрос. Поскольку с мальчиком я была Три. Это твой окончательный ответ, да? А, да это нет. все? Нет? Нет. А во сколько? Один. Один мальчик? Да. Тот, что в школе? Да. А... Азапийка. <смех> Реально один? Один. Господи, чудная Ну, Эдик, это просто симпатия была. Ты не ответила на мой вопрос правильно, поэтому выполняй задание. Позвони моей маме и скажи «Здрасте, тетя Яна, как у вас дела? Что а? делаете? Э? А мы видео с ней ну, а там что-то будет говорить, и ты ну, ладно, до свидания. Ладно, что попытаюсь сделать. Нет, Нет, скажи, Алло, Татьяна, это Маша. Алло, Татьяна, здравствуйте, это Маша. Хорошо, Хорошо, у вас как дела? А мы сейчас видео снимаем. да. Да что хотите? Бизнес, <usurface> Я сама приехала Это прикол такой, да? Это бабушка звонит это не прикол, это бабушка Алло Алло Бабри, ты прикалывайся, мы видео втроем снимаем. Четвертый вопрос. Сколько сенсорных телефонов у меня было? Вспоминай каждый. ⁇ Ё-моё! Много, да? Два. Еще один. Еще три. Нет. И в детстве, во втором классе, мне папа купил, потом мне мама в третьем подарила, потом в четвертом еще один. Папа купил и вот. Четыре, блин. А у меня три. У меня три было, у да меня не было HTC. Блин, давай задание свое. Вот задание. Угу. Сделай некрасивое селфи, выложи в Инстаграм Лёли ага. и сделай надпись. Лёля самая крутая блогерша, беру с, с нее пример. Хорошо, давай. Okay. Иди. я с тобой должен... И Сейчас я буду выкладывать некрасивую фотку в Инстаграм. Фильтр не должны какой брать. Некоторые фильтры не должны какой брать. в Идеально. Я просто это просто класс. Смотрите. Смотрите. Всем like. лайк. А смотрите, что у меня за новая фоточка здесь. Вот. Так что подписывайтесь на мой инстаграм. Я выкладываю много фоток. Это я нечаянно сфоткалась. И пятый вопрос. Mm -hmm. Сколько лет моему младшему братику, Вася? Четыре. Нет. Спасибо. Ты застряла от Попет... Попетка. Последняя попытка. Пипетка. все как ты узнала? А он во втором поле. Маша знает меня на 3 балла из 5. Это круто! Это не круто. Ну так, ну, За 10 лет ты должна на 10 баллов из 5 знать. Ну, мы уже жили в Киеве. Как она могла она знать? Наверное, более... Один год из 10. Два года. Дальше. Мои любимые напитки. Их два. Значит, первый это молочный коктейль. Нет. И она не угадала, и я ей буду давать задание. Нет, еще одна попытка. Ну, она же не отгадала. Я же не отгадала уже. Она, а, да. она тоже мне так же самая я не отгадала. А, да, да, да. Так. Подойти к прохожему и спросить, а где находится психбольница? Рядом с больницей, где ты лежала. А вы не подскажете, где здесь находится психбольница? Понятно, не, не, не. Третий вопрос. Моя любимая погода. Дождливая. Правильно. Дальше, четвертый вопрос. Мое любимое хобби. Это гулять на улице. Нет, неправильно. И я Ой. тебе даю задание. Так, ты должна пойти в и спросить, а почему у вас такое странное название? <как> Здравствуйте. Что, выздоровела? Да. Выздоровела? Да, я знаю. Что такое Потому что выздоровела. Понимаете, я месяц лежала в больнице. А вы не скажете, почему у вас такое странное название? Словкоежка. И последний вопрос. На фото, как я чаще делаю жест? Да? Пальцы, я глинусь, там что-то. Э, ты золотись и подумаешь. Язык составляешь. Неправильно, я улыбаюсь. подумать, ты должна нарисовать себе закрытыми глазами. Всем пока! Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Мы вас любим!